Здравствуйте дорогие друзья, на связи как всегда Жанниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Мы продолжаем серию уроков, как избавляться от ежедневной тревоги. И в этом видео мы поговорим про очень важную тему Помните, что наша цель это чтобы в течение каждого дня не возникало ни тревог, ни симптомов Для этого мы должны работать с вами, во-первых, ежедневно Во-вторых, работать с вашей ежедневностью С тем, что на сегодняшний день провоцирует как раз тревогу и симптомы Именно этим я и занимаюсь в работе с клиентами на своем курсе но мы говорим сейчас о том, что непрерывная или ваша ежедневная тревога, с которой вы сталкиваетесь, это ничто иное, как набор ваших отдельных тревожных событий. И здесь вы сталкиваетесь с одной единственной сложностью. Вы не можете определить, на что среагировали. Потому что не знаете правил, по которым возникает тревога в любой момент времени. Но когда я говорю слово тревога, Многие из вас могут подумать, что у меня тревоги нет, у меня вот волнение, беспокойство, страхи, а ведь это все одно и то же. То есть сильная тревога, средняя тревога, страх, волнение, беспокойство, неуверенность, это все тревожные реакции просто разных уровней. И если вы хотите избавиться от проблем с тревогой, нужно работать со всеми тревожными реакциями. В этом вся прелесть, что вы можете отрабатывать даже слабые переживания, при этом меняя свое к ним восприятие, об этом я расскажу еще в следующих уроках. И ваша тревожность будет снижаться, самочувствие будет улучшаться, и в течение дня все реже и реже будет возникать тревога. Но в первую очередь, для того, чтобы вы получили доступ к этим тревожным реакциям, вам нужно научиться определять свои тревожные события. Что здесь самое главное? Самое главное, что вы не можете понять. Вот У вас вдруг возникла тревога, и вы думаете, ну ничего же не произошло. Чего же это я вот сижу тут себе в окошко, смотрю, или еду на работу, или я только проснулся, или я только собираюсь ложиться спать. Ничего не происходит опасного в моей жизни. Я живу в отличных условиях, но тревога возникает. И здесь дело как раз в том, что есть всего 5 событий, на которые вы реагируете в любой момент, когда возникла тревога любого уровня. Всего пять. И ваша задача научиться их определять. В первую очередь нужно понять самый главный принцип. Что страх у вас возникает только в режиме реального времени. Только здесь и сейчас вы можете почувствовать эмоцию страха. Но парадокс в том, что реагируете вы как раз не на то, что прямо сейчас произошло. Реагируете вы в двух направлениях. Вот представьте себе, есть прошлое, есть здесь и сейчас и есть будущее. Вот здесь как раз, здесь и сейчас вы реагируете на будущее и прошлое. И происходит это по одному и тому же сценарию. Самый распространенный страх, который возникает, это когда вы что-то планируете в будущем. То есть, например, если я собираюсь лететь в космос и боюсь, что я там задохнусь, или что я окажусь один невесомостью, у меня там что-то случится с ракетой, это меня никак не беспокоит, потому что это фантазии. Но когда я что-то планирую реально сделать, например, если бы я сейчас собирался пойти реально выступить перед огромной аудиторией, то я бы переживал. И вы, каждый из вас, когда что-то планирует, что реально собирается сделать, например, полететь на самолете, пойти на работу, лечь спать, просто прожить сегодняшний день, встретиться с друзьями, выполнить какой-то проект, пойти сдать анализы, получить какие-то результаты. Вот эти конкретные ваши планы и являются источником тревоги. Как это происходит? Как только вы что-то планируете, вы тут же видите негативный сценарий в своем плане. И поэтому верите в этот сценарий и возникает страх. Второе направление – это когда у вас уже в жизни что-то произошло. Представьте себе, что у вас э, болела голова весь день. Вы прямо сейчас вспоминаете, что гол болела голова в течение всего дня. И это уже произошедшее событие. То есть вы вспомнили сейчас, но то, что она болела, это уже произошло. То есть она в течение дня болела, а вы подумали, вспомнили только об этом прямо сейчас. И вот когда что-то происходит в вашей жизни, вы объясняете себе случившееся какой-то одной пугающей причиной, и тоже возникает страх. И вот ваша задача понять, что есть четыре события, связанные с прошлым. Это вспомнил, увидел, услышал и почувствовал. Почему именно так? Дело в том, что страх возникает только в результате вашего восприятия объективной реальности. То есть то, что по факту произошло. Если у меня по факту весь день болела голова, то это произошло по факту. Я это вспоминаю, и то, что я это вспоминаю, это та информация, которую я в итоге получил. То есть у меня есть воспоминания о том, что болела голова в течение дня. Я как-то себе это интерпретирую. И каким образом это вызовет страх? Например, что человек может посчитать, что это просто ненормально. Или посчитать, что это говорит о его какой-то болезни, которую надо идти обследовать. Или это говорит о том, что у него какой-нибудь, допустим, сниженный иммунитет, или что еще какие-то моменты, которыми он себе объясняет, какими-то проблемами со здоровьем может быть. И, и другие вещи. То есть у каждого это индивидуально. То есть вы сами можете воспринимать такие ситуации как опасные, объясняя себе то, что произошло одной пугающей причиной. И никто другой так не делает. И поэтому только у вас на эту ситуацию возникнет страх. В ходе моей работы было выявлено, где что примерно 50% ситуаций у человека являются как бы стандартными. А вторые 50 уникально его тревожные ситуации, которых просто ни у кого нет. Просто все зависит от его специфики восприятия. Например, я могу что-то увидеть. То есть, смотрите, я что-то увидел. Это уже в прошедшем времени. То есть, если я даже сейчас, например, увидел, что проехала машина скорой помощи, то когда я это уже воспринимаю, это уже произошедшее событие. То есть я увидел проезжающую машину скорой помощи, это тоже может вызвать страх. Или, например, я увидел, что у меня бледное лицо. Или я увидел на тонометре высокое давление. Это все объективная реальность, которую вы получаете за счет органов чувств за счет зрения то же самое мы говорим со слухом и с ощущениями в теле то есть мы что-то слышим например человек рассказал что у васи случился инсульт у васи когда-то случился инсульт мы сейчас об этом услышали и воспринимаем это как опасное говорим себе объясняем это что а вдруг со мной так случится вот это все черно-белое мышление это все объяснение вашей интерпретации того, что произошло. Моя задача как специалиста заключается в том, чтобы как раз помогать клиентам моим, которые обращаются, чтобы помогать им определять ситуации. Вот большинство из них, когда приходят ко мне, они говорят, я вообще не понимаю, на что я реагирую страхом. Но так как у меня есть опыт тысяч зафиксированных ситуаций, я уже знаю в любой момент времени, когда человек на что среагировал. Предположим, женщина говорит, у меня сегодня, вот буквально недавно, случай с клиенткой, у меня сегодня нижнее давление 55. Я считаю это ненормальным. И здесь будет это в виде АБЦ схемы зафиксировано. То есть это разделяется на три составляющие. Событие, восприятие и страх. То есть тревожная реакция. В С мы пишем тревога в третьем пункте. То есть Всегда тревога, независимо даже от силы тревожной реакции Даже самое слабое беспокойство Мы все равно пишем тревога Потому что это всего лишь обозначение тревожной реакции А помните, что нам нужны они все Поэтому вы можете легко прорабатывать мелкие ситуации И вот получается Она увидела на тонометре давление 55 это то, что она увидела. Увидела на тонометре давление 55. Это событие, на которое она среагировала. Причем она может даже э, вспомнить о том, что у нее две недели назад было давление 55, и это тоже вызовет страх. И событие будет: вспомнила, что две недели назад давление было 55 нижнее. И тогда она воспринимает это как то, что у меня проблемы со здоровьем. И это вызывает тревогу. То есть, как только у вас возникает страх, ваша задача определить Значит, задать себе, можно сказать, пять вопросов. На один из них нужно ответить. И вопросы звучат так. Я сейчас что-то запланировал или запланировал? Что я сейчас запланировал? И в 70% случаев это именно план. То есть человек говорит, у меня возникает страх еще перед выездом на работу. И первый вопрос я говорю, вы переживаете за то, как будет во время дороги? Он говорит, нет. Вы переживаете за то, как пройдет рабочий день? Нет. Вы переживаете, как вы себя будете чувствовать в течение сегодняшнего дня? Да. То есть мы говорим о том, что есть какой-то план. И в этом случае мы говорим, что событием будет такое. подумал, как себя буду чувствовать в течение дня. А вдруг мне весь день будет плохо? Например, у меня будут весь день симптомы. А вдруг у меня весь день будет тревога? А вдруг я буду себя сонливо плохо чувствовать? И это в, C, в третьем пункте. Мы уже пишем тревога. И таким образом… Мы определяем в любой момент каждую тревожную реакцию человека. Или, допустим, он говорит, я посмотрел на часы, увидел, что уже близится ко сну. И здесь событием будет не то, что он увидел часы, потому что это не является. То есть мы здесь должны всегда разделять. То, что я увидел часы с 12 ночи, не является событием, которое вызвало страх. Событием здесь будет являться ваш план пойти спать и ваши переживания, что вы не заснете, например. Или, например, вы вспоминаете, что сегодня надо быть на встрече. Но это не является событием. Событием является ваш план, что вы переживаете, например, как пройдет встреча, что вы на нее может быть, опоздаете, какой результат будет от встречи. То есть вот это. А когда уже что-то произошло, это где-то 30% случаев, когда что-то где-то кольнуло, где-то что-то заболело, где-то что-то вы вспоминаете про случай плохой со своим, своим прошлым, например, вспомнил, как у меня стало плохо в метро, и тут же начинаете бояться, что это повторится. Это как раз относится к произошедшим событиям. И вот здесь самая важная для вас задача – это взять все эти ситуации, которые есть, вот у вас на ежедневной основе возникают эти тревоги и получить к ним доступ за счет того, чтобы определить эти сами, самые тревожные ситуации, записав их в виде АВС схем, в виде тревожных событий. Потому что пока вы этот доступ к ситуации не получили, вы можете сколько угодно работать с чем угодно, но вы не будете работать с отдельными тревожными ситуациями. Я бы сказал, что, наверное, самый сложный этап в работе – это как раз фиксация событий. И поэтому я, зная это, сделал такие условия, при котором у клиента задача не фиксировать их в виде А, Б, а писать не каждый раз, когда возникает страх. То есть человек пишет, что у него возник страх, и я помогаю ему как раз определиться, на что он среагировал, чтобы это сформулировать, потому что это дает как раз тот самый набор его тревожных реакций, записанных в отдельные АВЦ-схемы. АБЦ-схема представляет собой последовательность стандартной цепочки события, восприятия и тревога. И вот здесь мы таким образом видим, если любой человек будет воспринимать точно так же все ваши тревожные события, у него тоже на эти события будет возникать страх. Вопрос в том, что другие люди эти же события имеют в жизни. Например, точно так же человек собирается идти на работу или ложиться спать. Он может каждый день это планировать, но при этом у него нет вот этого негативного сценария в плане. И вам кажется, что если вы сейчас, определив эти ситуации, будете просто думать, нет, все будет хорошо. Нет, все будет плохо? Нет, я буду себя переубеждать, что все будет хорошо. К сожалению, это не сработает, потому что вы будете находиться все равно в рамках черно-белого мышления, где черная сторона это все будет плохо, а белое мышление это все будет хорошо. Но и то, и другое не является выходом, потому что ваше восприятие уже такое. То есть вы уже насколько доверите, что все будет хорошо, и насколько верите, что все будет плохо, в, так, в любых своих планах. То есть это может быть, случится-не случится паническая атака, смогу, не смогу заснуть, будет, не будет плохо. И так далее. А когда что-то произошло, например, человеком что-то произошло, вы услышали об этом, например, у него случился инсульт, или его там э, бросила жена, вот. И вы начинаете бояться, вдруг со мной так случится. И у вас тоже два варианта, случится или не случится. Это тоже проявление вашего черно-белого мышления. Поэтому сразу хочу вам сказать, что попытка себя объяснить, что все будет хорошо, или со мной такого не произойдет, это не помогает вам убрать тревогу, потому что это... А вы находитесь все равно в том же самом своем мышлении, которое у вас и было. Поэтому прямо сейчас для того, чтобы избавиться от всех своих тревог, попробуйте хотя бы в течение дня фиксировать по АБЦ схеме все ваши тревожные ситуации. И вы увидите, насколько вам это сложно. Именно поэтому Работая со специалистом, в любой момент, когда вы застреваете и не можете сделать то, что нужно сделать, вам помогают для того, чтобы работа была сделана. В следующих уроках я вам буду рассказывать про технологию изменения вашего восприятия. Но вы должны понять, что сама фиксация событий по АПЦ-схеме, к сожалению, не убирает ежедневные тревоги. Но без нее, не имея доступ к ежедневным тревожным реакциям, записанным правильно, зафиксированным в виде событий, вы не сможете поменять к ним свое восприятие и избавиться от этой ежедневной тревоги. Поэтому прямо сейчас... В течение недели фиксируйте свои тревожные события. Напишите выводы, которые вы сделали после просмотра этого видео. Если вы его посмотрели, не посмотрели первое, то обязательно посмотрите, потому что если вы будете просто отдельно смотреть эти видео без серии, то, скорее всего, вы не поймете, что я буду говорить дальше. А дальше мы с вами в следующем уроке мы научимся менять ваше восприятие к этим тревожным ситуациям. Я вам расскажу про технологию изменения восприятия, то, что вам нужно делать, чтобы ваше восприятие к ситуациям поменялось, а не просто переключилось с одного направления на другое, но при этом осталось в тех же рамках. Поэтому учимся фиксировать тревожные события, смотрим дальше уроки. Но если вы уже готовы работать над собой, и хотите проработать все эти тревожные ситуации, то, как всегда, ссылка на мои курсы в описании к этому видео. Жду вас у себя на курсе. А на этом у меня все. Всем пока.